Как вы относитесь к идее пассивного дохода? Скажите, насколько вот для вас привлекательна была бы идея э, иметь, э, иметь какой-то объект недвижимости, который вы купите за чужие деньги в основном, э, и так, что этот объект недвижимости, в нем будут жить арендаторы, ну, например, квартира. Э, они будут вам платить, ну, опять же, возьмем какой-нибудь пример, они будут вам платить э, 40 тысяч рублей ежемесячно. Вы будете выплачивать по ипотеке, допустим, 27 тысяч рублей. И они будут вам погашать ипотеку. Они платежи, ежемесячные платежи, естественно, вы будете регулярно индексировать, то есть повышать арендную плату. Они будут, естественно, платить все коммунальные платежи. И более того, вы будете иметь ежемесячный пассивный денежный. А насколько для вас интересна эта картина, что вы можете позволить себе уехать куда-то, поехали отдыхать на море там, или еще куда-то попутешествовать, и вам идет стабильный денежный поток, этот актив дорожает в стоимости сам по себе, но понятно, что недвижимость в основном растет в цене, если, особенно если вы ее грамотно выбрали, и вы еще имеете пассивный денежный поток. Интересно вам об этом узнать? Если да, тогда рекомендую посмотреть это видео далее. на практике как создавать инвестиционные объекты недвижимости и не просто научиться разработать вот конкретные проекты ваш инвестиционный проект то есть подобрать объект подобрать под него оптимальное финансирование подобрать арендаторов то есть быстро заселить арендаторов делать грамотный ремонт выбрать рассчитать всю финансовую схему, то я жду вас на курсе инвестиций в недвижимость нуля. Это будет практическая коучинговая программа, когда персонально вас будут вести и помогать вам разработать именно вашу стратегию под вас, то есть и вы будете в финале этой программы, вы разрабатываете собственный инвестиционный проект, который либо, ну если у вас есть свои деньги, вы соответственно реализуете самостоятельно, либо вы можете привлекать других инвесторов, может быть участников этого же, этой же программы, может быть инвесторов, допустим, знакомых, которые захотят это финансировать, то есть вы показываете все расчеты, что смотрите, вот мы покупаем такой объект, он стоит столько-то. Столько-то денег он будет приносить. Вот я все рассчитал, уже изучил весь рынок, изучил арендаторов, договорился с риэлторами и так далее. То есть все это а, будет в данной программе жить.